Шалом, мы на волне программы лер что значит ближний, у микрофона Дмитрий Берлин и Татьяна Робок, евреи, которые хотят послужить вам. Сегодня мы продолжаем рассуждать на тему свой или чужой. Дима, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-либо доказательства того, что Иисус был Мессией? Важно понять для того, кто уже решил для себя что Иисус не мессия, никакие доказательства не помогут на самом деле и не будут убедительными. Но для тех, кто действительно ищет ответ, вот доказательства говорят сами за себя. Это хороший вопрос, если его задают искренне. Потому что в еврейской истории было немало ложных мессий. Среди наиболее знаменитых, которых мы знаем, это Бар-Кокба и Шаботай цви Немножечко скажу о Баркохбе. В, в 123 году он поднял восстание против Римской империи. И вы знаете, многие евреи-христиане сражались под знаменами бар но только до тех пор, пока рабе Акива не провозгласил его царем Мессией. Как только это произошло, евреи-христиане покинули ряды армии восставших. Почему они это сделали? Евреи и христиане готовы были сражаться за народ Израиля, они готовы были сражаться за страну Израиля, но они не готовы были сражаться за ложного Мессию. А раби Акиба объявил его царем Мессии. Почему они не могли сражаться за Барковбу? Потому что они верили уже в настоящего Мессию. И этот Мессия был Иисус. К сожалению, мы знаем, каков был конец и Баркохбы, и Рабия Кивы, когда ремляне штурмом овладели крепостью Бейтар, они казнили обоих. Был в нашей истории еще один ложный мессия, это Шаботайцви в средние века. Своими речами он увлек очень многих евреев в средневековой Европе. Но по пути в Святую Землю, Шаботайцви был схвачен турецким султаном. И перешел в мусульманство. Впоследствии ему отрубили голову. Мы совершали многие трагические ошибки, поэтому неудивительно, что для веры в Иисуса нам необходимы более весомые доказательства. Хотя понятие о Мессии и проходит красной нитью через всю еврейскую Библию. Все же в Писании есть опознавательные знаки. Представьте, что вы хотите разыскать человека в какой-то определенной стране. Если вы только знаете, в какой стране он живет, но не знаете ни адреса, ни телефона, там, ни улицы, то это будет проблематично довольно-таки. Но Библия или еврейские писания, она сообщает нам опознавательные знаки, по которым мы можем узнать Мессию. Мы знаем, где Мессия должен родиться. Мы знаем, что он должен сделать. Все это дано на страницах Священного Писания. Вот по наличию этих признаков, которые мы читаем, мы можем понять, человек, который выдает себя за Мессию, он и есть Мессия или он самозванец. Более того, даже наши праздники, наши традиции, они помогают нам узнать настоящего Мессию. Главное – захотеть найти его. Но если эти признаки столь очевидны, тогда почему евреи не поверили в Иисуса? Одна из причин неверия это неверное ожидание. Ко времени появления Иисуса мессианские упования в сердцах людей были сильно политизированы. Народ ждал избавления от тирании Рима, хотя в Писании и говорилось о страданиях Мессии, но там же говорилось и о победе Мессии. И в душах простых, обычных людей мотив победы стал преобладающим. Вот это однобокое представление о Мессии, что он должен быть царем-победителем, что он должен разгромить врагов Израиля, надолго сохранилось в сердце нашего народа. На страницах Нового Завета мы встречаем описание того, как мой народ, видя силу и славу Иисуса, Захотел сделать его политическим царем. Политические страсти продолжали примешиваться к мессианскому упованию. Надежда скорее на царя-освободителя, чем на духовного избавителя, во многом объясняет, что Иисус был отвергнут, а такой человек, как Баркокба, был принят. Но нельзя категорически сказать, что никто из евреев не повел словам Иисуса. Напротив, первые ученики Иисуса, как я уже говорил, были евреями. Более того, в то время и позже были раввины, которые понимали, что многие мессианские пророчества, на которые ссылаются христиане, исполнились в Иисусе. Например, талмудические равины признавали, что 53 глава книги пророка Исаи является предсказанием о страданиях Мессии. Но в средние века. Давление со стороны тех, кто относил это пророчество к Иисусу, стало на настолько сильным, что великий средневековый толкователь Библии Раши, Раби Шломайцхаки дал новую интерпретацию этой главе. Он заявил, что в ней говорится о народе Израиля, что это не о Мессии. Эта интерпретация сегодня поддерживается многими еврейскими учеными, хотя и относится к средним векам. Есть много и других причин, которые мешают человеку, но, я думаю, самое главное – это наш грех. Если мы читаем Писание и слышим призыв Бога вернуться к Нему, я верю, что Бог даст нам четкое и ясное понимание, является ли Иисус обещанным Мессией. Дима, спасибо большое, было очень интересно. Яшуа, Яшуа, Израиль, Хинеху, Халелу, Хине, Яшуа, Ребон Халам, Хотим, мленый хамацион.